Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у меня такое необычное, коротенькое видео, просто ну, такая вот маленькая похвастушка. Э, помните, я во, у вас спрашивала, хотите ли вы мастер-класс на такой вот ажурный в кардиган. в сообществе этот опрос был. Ну и большинство отказались, сказали, что это некрасиво, неводно, и ж пойми, что. До сих пор там этот пост у меня висит. В сообществе, если вы пролистаете, вы его наиваете. Ну, опрос как бы Как обычно, я же у вас спрашиваю, что вы за Ну, так как у меня был заказ, я его все-таки связала, этот кардиган. Мастер-класс я не снимала. На самом деле, он получился очень-очень простым в исполнении. И связала я буквально, несмотря на то, что это такая вот такое летнее пальто, да, скажем так, вот, связала я его буквально за три дня, вот сама основа за счет того, что толстая пряжа, да, и дырча и большим толстым крючком связана, вот, саму основу я за два дня связала, ну, и день у меня заняла вот обвязка вот этого вот, как бы, ну, обвязка выреза, ну, передние детали, вот, и рукаву. И тоже это все было толстыми спицами, толстой этой же пряжей. Ушло много, конечно, где-то около полтора килограмма пряжи, но, но мне кажется, что у меня получилась красивая вещь. Во всяком случае, мне нравится. Я, так как я живу в Европе, в таком городке я наверное нет просто никуда такое носить я бы себе наверное не вязала вот но но мне вещь нравится вот действительно мне очень и вот кстати я сейчас заворачиваю каба пытаюсь вам вот показать вот так вот мне нравится вот этот летний вариант очень симпатично что вы мне скажете, вот скажите просто, я, я просто это сняла, потому что мне жалко было отдать человеку, так как это был заказ, отдать человеку и не запечатлеть, и, и не похвастаться, либо для себя на память не сфотографировать, вот так как я сняла это все дело, я показываю вам, вот. Ну и интересно мне ваше, конечно, мнение, что вы мне на это скажете. Говорю, я говорю, у меня в планах было его снимать, но так как большинство отказалось, я думаю, да не буду я тратить время, потому что время у меня на вес виз, золото сейчас. Вот. Ну, я, я вам скажу, я получила удовольствие от работы и от результата. Ну, а на сегодня все, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока.